Итак, уважаемые дамы и господа, вот мы прошли первый сет с шереном желтковой да. второй сет вот эта зона, третий сет там, вот, с головой, да. Но есть нюансы, которые вот иногда уходят из виду, да. Например, вот растирание. От э, основания черепа до 5-6 позвонка идут ремяные мышцы, да. И вот их тоже важно согреть. Мы берем просто двумя руками, растираем быстро-быстро-быстро. Доходим до шеи, основания, растираем. Да? Желательно движение не просто прямое делать, да? а немножко вот так вот, вот так красивее выглядит, особенно если вы где-нибудь выступаете на каком-нибудь слете массажистов, то вам за это плюсик просто. Далее переходим на локтевую работу и вот поднимаем трапецию вверх. Пусть как бы ее подкидываем. То есть не ударяем туда в нее, это больно, а немножко подкидываем. Есть, да, вот у нас начинает работать при плечке. Ноги на ногу перекатываемся вот так, видите, работает работают плечи. Заодно и мы себе спину тренируем, да, и позвоночник наш ходит, ходу на ногу так да, работает. И, соответственно, и подцепляем и уходим. Здесь у нас находятся шахты, и вот это мы запускаем ракеты. С-500 пошла, ракета С-600 пошла, Тополь-М пошел, там, ну, какие еще там есть. Да, вот кинжал, кинжал. Да, вот эти ракеты выходят. И дальше переходим на растирание по половинке. С этой стороны растерли и растянули. Поэтому повторяем, берем предыдущие все то Это мы Просто немножко повторяем. А, я, ну. я просто говорю, где это вставить. Угу. С этой с головой, с лобной части головы. Вот. Ну там много приемов, ну, например, вот такой, когда мы берем за волосы прям пучок волос вот так вот как. Выдергиваем немножко с дрожанием, стимулируя кровообращение у волосяных луковиц. Волосы будут расти лучше, будут зарастать всякие лысины. Новые будут расти. Да. И даже вот где лысина, да, можно вот кудрявые и кучерявые. Натирать. Вот так вот, да, чтобы... Сейчас сделаем. чтобы увеличить рост волос. Лимфу вводим вот туда. Так, ну а теперь, ребята, мы переходим к реальной практике. До новых встреч. С вами был Олег Алав Гудин.